Конор Семенович Был жутко вредным стариканом Его не любили всем подъездом И если он открывал рот То исключительно для того, чтобы поругать власть Погоду или суп своей жены Повод для ругани он находил буквально во всем Год за годом он изливал свою желчь на окружающих. Дети убегали из его дома едва заканчивали школу. Сын уехал куда-то на Дальний Восток, а дочь вышла замуж и переселилась в столицу. Как будто даже дети хотели оказаться как можно дальше от ворчливого отца. Жена отчасти от такой жизни скончалась, не дожив до пенсии, и остался Никанор Семенович один. К слову сказать, был он инженером от Бога, международных патентов на изобретение у него было десятка два, и мог бы жить припевающе, да не хотел». Ведь тогда бы у него было меньше поводов бухтеть из-за протекающего крана или недостатка мяса в колбасе. Людей старик терпеть не мог до такой степени, что старался даже из дома выходить лишь в исключительном случае. После того, как его выставили из конструкторского бюро на пенсию, он даже в магазин ходил ночью, чтобы поменьше видеть вокруг себя так утомивших его людей. Пенсию он оформил на карточку, чтобы почтальон не таскал грязь к его двери. Коммунальные услуги оплачивались автоматически, все с той же карточки, потому что почти каждый поход в банк Никонора Семеновича оканчивался лютым скандалом. С соседями он испортил отношения еще в те далекие времена, когда ему только выдали ключи от квартиры в свежепостроенной хрущевке для государственных служащих. Одним словом, Дед обеспечил себе почти полную автономию. Даже соседи, жившие с ним через стену, Забыли, когда видели его в последний раз. А когда кто-то приходил к нему, будь то предвыборные агитаторы или продавцы ненужной трепетени, он едва захожие визитеры нажимали на кнопку звонка. Принимался поливать грязью тех, кто стоял за дверью. Саму дверь, впрочем, не открывая. Местные мальчишки, зная такую его особенность бывала, специально дразнили деда, звонили в дверь, слушали тираду и хохоча убегали. Старика продолжали ненавидеть. Кто бы к нему не пришел, он любого охаживал за своей двери трехэтажным матом. В доме меняли трубы, так он орал на водопроводчиков, так и не пустив их к себе. Ставили домофон. Никанор Семенович даже не стал слушать, зачем это нужно. Даже приехавший после 20-летней разлуки сын был послан в крайне грубой форме. Мужчина, прилетевший аж из Владивостока, чтобы помириться с родителем, и показать ему внуков, выдержал минут 15 брани, после чего плюнул на предверный коврик и уехал обратно. Годы шли, а дед не появлялся на глаза соседей. О нем стали ходить легенды. Бабки у подъезда говорили, что у него дома склад тушенки, Которую он купил еще во времена Советского Союза. Дети друг друга пугали страшилками, будто дед вампир, Что по ночам он вылетает в окно и пьет кровь у прохожих. Мужики даже твердили, что он просто сумасшедший, Раз даже ни разу не вышел выпить с ними пива и забить козла. Хотя в домино они играли аккурат под его окном. Была еще одна версия, которая и стала причиной развязки этой истории. Говорили, что у деда дома куча денег. Все еще помнили, что когда-то он был талантливым изобретателем. Вот тогда, мол, и набрал целый чемодан долларов, а теперь сидел на нем, как дракон на куче золота. Чем пьянее был рассказчик, тем больше была сумма, которую старик припрятал в своем убежище. Курс доллара тем временем рос, а с ним рос и интерес к квартире деда, Всяческих криминальных личностей. Но как обчистить квартиру, Если дед вечно сидит дома? Даже по ночам иногда был слышен стариковский мат. И шаги убегающих вниз по лестнице Неудачливых взломщиков. Никанор Семенович будто сторожил возле двери. Стоило кому-то позвонить в дверь, Подергать ручку или попытаться вскрыть замок. Как раздавалась знакомая всем ругань. Сопоставив все факты, два молодчика, особо нуждавшихся в деньгах, решили брать квартиру деда с тыла. А точнее, залезть к нему через окно. Покумеков, гении криминального мира, решили... Будто дед Вечно сидит возле двери Ожидая, что к ним будут лезть Именно через парадный вход Выбрав на свою беду ночь потемнее Взяв альпинистское снаряжение Молодчики спустились аж с крыши На стариковский третий этаж Тихонько выставили стекло И влезли в квартиру в свете фонарей. Старика нигде не было видно, а квартира выглядела так, будто в ней не жили уже много лет. Ноги ступали по мягкому ковру из пыли, пахло подвалом. грабителем стало не по себе. Они шаг за шагом Обошли всю квартиру в поисках притаившегося старика, пока не дошли до ванной, у которого нервы были не такими крепкими, заорал так, что соседи за стенкой проснулись и тут же вызвали полицию, еще бы, из квартиры. Откуда доносился исключительно портовый отборный мат, вдруг закричали, да еще так, будто самого черта увидели. Полиция приехала через пару минут, патрульная машина как раз проезжала мимо и полицейские, принявшие вызов успели поймать и нервного грабителя, который выпрыгнул в окно сломав обе ноги и его более спокойного подельника, который как раз вылезал на крышу, трясясь от ужаса. На вскрытие квартиры, как на день города, собрался весь дом. Внутрь, конечно, никого, кроме пары везунчиков понятых, не пустили. При свете... Все оказалось не так страшно, как предстало в лучах карманных фонариков грабителей. Но то, что увидели полицейские, все же заставило поежиться даже бывалых оперативников. Все в квартире было покрыто толстым слоем пыли, в котором виднелись следы медвежатников. А в ванной... Накрытой пищевой пленкой под слоем формалина лежал хозяин квартиры. В своем самом лучшем костюме с аккуратно сложенными на груди руками и крепко скрученной из правого кулака дулей. На столе в кухне лежала покрытая все той же вездесущей пылью записка. «Смерти моей ждали! Ждите, суки! Не дождетесь!» Эксперты сообщили, что по первичной оценке Смерть Никанура Семёновича наступила около 15 лет назад «А как же голос из-за двери, спросите вы?» Дед, будучи высококлассным инженером, прицепил к двери проигрыватель на диск которого записал сотню разных обращений к потомкам, с позволения сказать, длительностью по несколько минут каждая. цель была замкнуться на дверной звонок, ручку и замочную скважину. И каждый раз, когда кто-то замыкал ее, включался проигрыватель, выбирая из списка посланий случайное. Колонка, прислоненная к двери давала возможность гостю насладиться очередной порцией творчества вредного деда. Все остальное было хорошо организованным планом. Пенсия копилась на карте. Все, что было необходимо для того, чтобы в квартире не отключили свет и не явились судебные приставы, оплачивалось со счета». Когда он почувствовал приближение смерти, Никанор Семенович принял лошадиную дозу снотворного, нарядился, лег в наполненную формалином ванну, накрылся целлофаном, чтобы формалин не выветрился и внимание соседей не было привлечено запахом разлагающегося тела, и уснул, предварительно скрутив фигу. Дед, хоть и не лишил наследников наследства, сделал все возможное, чтобы оно как можно дольше не доставалось им. И если бы не жадные на поживу грабители, кто знает, сколько бы лет он бы пролежал в закрытой квартире, даже после смерти, выводя из себя родственников и соседей.